Недавно открылся дар предвидения В голове открылся и не закрывается Я стал предвидеть будущее ясно и всяко Дар ко мне пришел навсегда и безвозвратно В четверг Есть у нас такой день недели Чудо произошло с моим даром Ели мы во дворе закуску в пятером пирожки начинка яйцо с повидлом так вот четверо отравились, а я нет я предвидел, что не отравлюсь пирожок там мне не дали тогда еще было чудо с даром моим как-то помню звонок в дверь я посмотрел в глазок глазом Смотрю, никого нет, пусто. Одни цыгане. Дар говорит, не открывай, не надо. Но неудобно, я открыл. Цыгане зашли ко мне в прихожую и попросили у меня воды, чтобы ее попить. Все 16 человек. Я пришел на кухню, нашел 16 стаканов, поставил на поднос, налил воды из-под крана. Без газа, как просили. И иду поить цыган. Иду и слышу я в своих ушах странное эхо от своих шагов. Как в пустом спортзале. Я не могу сказать, что в квартире не было абсолютно ничего Остался стойкий запах цыганских духов Все Смотрю, стоит жена моя Тихо зашла Без стука Дверь они тоже унесли И тут же дар Дает мне короткий полезный совет Беги Но было поздно Неделю я еще прожил с женой, прикованный к батареи. Ну, особо не издевалась, наоборот. Кормила 12 раз в день и только витамины. Лук, чеснок лук, чеснок После этого мне еще два месяца уступали место в трамвае, даже когда я шел пешком. Я вам скажу, простые смертные к нам гениям жестоки. Он вот гулял и как-то с собачкой в сквере. И собачка моя сделала свое собачье дело прямо на джип Хаммер после тюнинга. Да так она его обмыла, будто специально терпела. А хозяин джипа сидел внутри, обнимал что-то типа девушки. Смотрю, выходит хозяин из жипа, с лопатой от Хамера, идет ко мне явно ничего, копать не собирается. И предвижу я, что сейчас наступит ночь, я крепко усну. Не сбылось. Утром проснулся. Дворник разбудил метлой по морде. Пришел я домой. Стал перед зеркалом, раздел свое туловище и увидел на своем животе рисунок явно космического происхождения. Чем-то напоминающий отпечаток колеса от Хаммера. Не любят нас люди, я не знаю уже что. Он вот шел я по улице, смотрю открытый люк, идет ремонт. И я туда плюнул. От всей души. И тут же сообрази, зря я так долго стою над тем местом, куда плюну. И тут же Тарп. Дает новую информацию, что сейчас у меня состоится новая встреча с интересными людьми. Тут и копчик зачесался. Из люка, как из танка, вылезли трое мужчин с загадочными лицами. Догнали меня, каждый, и устроили мне экскурсию по канализации, вертикальную. Один кидал, другой погром доставал обратно. И так 12 раз подряд. После этого желание плевать в колодцы от меня ушло без возвратности. Последнее время я стал добрые дела делать для людей. Вчера, например, залил каток возле подъезда. Начиная со ступени. Ну, люди пойдут на, на работу, а там новогодний сюрприз. Завтра пойду, посмотрю, как они там веселятся, кувыркаются. Дар подсказывают, что они мне очень благодарны будут. Потому что мой дар меня никогда не подпадет. Пойдет.